Всем привет дорогие друзья, продолжаю выпускать обзоры по аэродропу, который проходит на бирже Eubit. Здесь мы зарабатываем монету FastDollars, каждый день выполняя простые задания. Торги по данному токену будут открыты в июне, то есть в этом месяце, когда именно, пока что неизвестно. Так что, пользуемся моментом и зарабатываем как можно больше монет. На старт торгов также станет доступен фарминг и памп. Ссылка на регистрацию в описании, для мобильных устройств используйте QR-код. Регистрация займет одну минуту. Верифицировать аккаунт здесь не нужно. То есть вот вывод криптовалюты и фиата без КИС. За регистрацию TelegramBot вам платит один раз тысячу монет. Остальные можно делать задания каждый день. Любой на ваш выбор все выполнять не обязательно. Что нравится, то делаем. У каждого задания есть своя инструкция. Нажимаете кнопку Выполнить. Переходим на страницу самого задания, где будет его описание. Выполняем. Подаем отчет где нужно и нажимаем кнопку проверить и получить. Следующее задание депозит, трейд, своп, фарминг, где сидайсов снимал отдельное видео, ссылки в описании. Рассказал как выполнять. По трейду и свопу есть изменения, можно торговать на 10 копеек. Я уже показывал в своих прошлых видео. Твиттер ВК не работает уже давно. У кого еще активен Фейсбук, размещайте посты содержания на странице самого задания. Общаемся в чате. Здесь поддерживаем беседу на тему криптовалюты. Просто зайти поздороваться с каждым из тех, кого видите, так не прокатят. Снимайте обзоры для YouTube, ТикТок при желании и возможности. Проверяйте других пользователей. Каждое проверенное задание другого участника 100 монет. По 12 в день 1200 дополнительно. Самое высокооплачиваемое задание. За Telegram сообщение. Дальше. телеграмм пост и QR код. Можно выполнять 5 раз в день. Полное описание. На странице самого задания. На этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Пока.